Здравствуйте, дорогие друзья, я побывала на ретрите у Павла Дмитриева и получила массу впечатлений. Я получила новую жизнь, я получила перерождение. Стала по-другому мыслить, совершенно другое мышление. Намного расширилось, пришли много новых знаний родились мысли о новых вебинарах, большой творческий поток пошел. Просто понимание жизни поменялось. И сейчас по приезду оттуда, из истоков джунглей Амазонки, я приехала просто другим человеком. Сейчас мы в Кита, в шикарном отеле. Здесь все вместе общаемся, шикарная группа. И огромная благодарность Павлу за то, что он сумел организовать такую восхитительную просто программу а эта программа даже не стоит рядом тех денег которые мы заплатили то есть это полное прирождение и ждите ждите в ютубе мои новые видео мои новые вебинары всех вам благ